Мужик, блядь, 25 лет прослужил в армии, это раньше были в царские времена, нахуй. Ты ему дебель, нахуй, уже, и он и попиздил, блядь, домой нахуй. Ну, блядь, нахуй, он идет, идет, идет, ночь нахуй, на дворе, блядь. А до дома еще далеко-далеко идти, блядь. Он такой в первую в хату стучит, нахуй. Бабка выходит такая, ну что нахуй, служивый, блядь. Он ты вот хочу, блядь, у вас переночевать. А с кем ты будешь спать? С внучкой рая или в сарае, блядь? Он, говорит, ты, внучку рая, может, описки. Ну, что в сарае, нахуй. Ну, она ему в сарае нахуй, он такой утром просыпается, смотрит такой мелодический, голосок такой девический, нахуй, молоденький. Хуяк, он в щелку смотрит и сарая, блядь, смотрит, такая красотка охуенная телка, нахуй, блядь. И он такой вылазит и сарая. Вот. Тебя как, э, девушка, как тебя звать? Она говорит, внучка рая! Блядь, ты внучка рая, я распиздяюсь в сарая, блядь.